So, shot, Это вето, кстати, ой. Да, Это я. Лиза. Мы наконец-то сели. Да, да мы наконец-то сели. <связь> мы тронулись. <связь> у две минуты Умом? Хорошо. Знаете, Лиза смонтирует потом Смотрю этот блок, кстати. Это нам Маханте, да-да-да. У нас не видно, видно, скорее всего. Да, не видно. Сфокусировать невозможно. Лиза, что с тойкой? Это, попа это попадет в влог, понимаешь? О, ну, мы поехали, кстати. Это мы поехали. Жди, стой, я возьму вот, вот это вот. Спасибо, что ты это снимаешь. Все. Спасибо. А, да, та Елизавета или нет? Их же две. А нет, то нет, у нас нет. тут двое. Значит, я сегодня есть красная на экране это значит не да, запись это значит запись это запись да это уже а, идет ты снимаешь блин ты тогда выключила и короче было смешно потому что мы не снимали и ты меня не сняла оказывается не выключила. ладно короче мы едем в Новосибирск на Мацуря у нас оно будет как сказать двенадцатого 14 числа Первый день мы будем ходить в разных косплеях, ну как в разных. Эти -то две будут э, в Геншине, а я как всегда в Торе. Ты как всегда будут. Ну mm -hmm. блин, потому что Геншине не, не особо интересен. А... Поставьте еду на стол, пожалуйста. Подожди, Алюмин. Ну алюмин это второй, <laughs> второй ну, вот день. Второй день. Огурец такая привезла, собачки. Вообще-то с огорода. Это кабачки с огорода. У тебя куры есть? Нет у меня кур. Ну печально. Я живу в центре города, да, Какие она, мне кажется, упадет. Ну, на мою подушку, если пойдет. Нормально. Все, короче, мы поедем. По но я, наверное, буду записывать уже в Новосибирске, да, видно? Ну, либо если че по пути случится. У нас mm -hmm. есть Телеграм. Ветус, У нас есть с... Телеграм. Подписывайтесь, ставьте лайки. Он закрытый, никто не попадет. Я ж потом открою, открою. его и перекину, а, ну, ладно, ладно. Да. Вот так вот. Вы думаете, что мы Владимся, а мы все продумали у меня камера... на заняться нечем было, я придумала создать частный канал. Да. Вот, видишь, какая... Я вообще сейчас с завода приехала. У меня камера полузаряжена. Я вчера с завода приехала. Все, мы на остановке. Мы вету оставили там. Бедная вета, нахуй. Ладно, у нас тут просто перерыв. Что это такое? Синий пиксель. Синий пиксель какой-то мигает. Раньше такого не было. А вот так вот камеру испортили. Ну, блядь, на заводе, что ли? Барабинск, ставьте лайк. А, не нет, ставьте... это, это нормально. Оно везде. Это просто просвет на, на объективе. Будешь Нет. Все, я просто гоняюсь за вот этой точкой. Ну, странно. 30 минут стоим, кстати кстати, наши эти? Пошли. Они тоже с однорасс какие-то. Да, видео. Пошли бы, погуляем. Пошли. По Барабинску По Барабинску, Немножко так. О, мы уже второй... А, мы и были вторым вагоном. Да. Собачка это что я? Все-таки <laughs> выходим. Поезд срогать, и мы остаемся, и вет такая, Не-не-не, еще... Еще выходим мы там знакомые какие-нибудь наши. Да ну, ты думаешь, кто-то выйдет? Пизду их, блядь. Вдруг они не спят реально? Да вряд ли в одном поезде. Сколько бачок-то остался? Че? Бачок Ой, полный вообще, нормальный. Всё. Привет, привет, привет! привет. Вы уже Сейчас скорее, вот. Да? В общем, мы приехали. коробка. Да? Одна коробка лезет, не влезет. Все, приехали. Я. Ну, ну, же... надо такие снимаем что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, что, Вообще клевый. Самые шикарное животное. И все запах. Ой, еще один. На это я, короче, это я, короче, нет, пока ты видишь, да, они за деньги подождали. они с этого имеют очень понятно. Я работала раньше в океанарии в Питере. такая же Классно. Нет, я про то, что там классно работать. А, вот я, ну, типа, ты сидишь там, это звуки такие спокойные. И ры на рыбах смотришь. И... Ты на решетке. Еще один легиоды. Можно как-нибудь... Вот сюда. Все, да? Кайф. Я так, и есть Юра, как обычно. со своими леопардами. Kids. О, такая груста. Хочу домой. Давайте заберем. Нет. А ч? Осторожно, Это твой сувенир, да? Осторожно, зверя пасим, где это пришло к тебя, О, там же написано, кто это. Сервал. О, утепути. Котянок. Он Давай, кыс-кис. Котенок, мо ты зайка. Блин, так хочу руками сунуть. Реально мурчит. Он мяукнул. Ты засняла? Да. Давайте заберём. Внутри мяукает даже. Ходит, мяукает. Это ты. Реально, такая ходит. Мяукает. Ну, ну, мяукает. мяукает. Ну, Еще мяука одна, осень. что отдельная. Бежать. Не обижаться Ну типа они В разных клетках, нет? Сипа. ну? Смешно. Нет. М -м. Уронила. Где он? Он спит. Он а мы у тебя пойдем Ой, к лептам? Это у меня а буланька. Моё, да ты Это саншайн после фестиваля. Здоровая для грызунов. А где ну, это то же самое, как это, капибара. Нет, пока ничего не видно. Так худая. Кудая капибара. Возит oh. их. Реально, капибара. Похоже, да. Похоже, да. да. Это капибара. Так это капибара, а вот это вот свинка. А, да, да. вот та, которая худая, это свинья. А еще гигантская берками тяга где-то. Где не тяешь? Это кроу? Доставляет. Рядом. Запомнишь в содержании капибар. Вы видели вон там, которые тотемные животные на Но у них есть имена? Нет, вряд ли. Ну, может, эти сотрудники зоопарка называют это? Чё смотришь? Отдыхает. Фашная зона. Идем к фламинго, которых я заметил. Смотри, а там рыжий кто-то. Стой, стой, стой. Смотри, а кто там рыжий? Соня! Да, посмотрели мы на рыжих. Они же как-то тоже называются. Да. Рыжие ухонь. Это не опыт прикольно. поняли. мандаринка. Не, это не мандаринка еще. Это еще не мандаринка. Да, это еще не мандаринка. Вот он. Вышли сто пятьсот фоток маме с папой. Чисто с зоопарка. С Казани скидываются все приличные места. смотри. Да, они еще на Как у меня на крышу залезут кур-кур-кур-кур. Да, да, познакоми. А там белые. Они под цветом красивые. Лиза, снимай. А я сфоткаю лебедей. Один, тут, один блин, все. ногами перебирают. Как танцуют под музыку. Лебедь да. спит. Лебедь спит. А М -м -м. тот, тот что-то копается. Хочу их погладить. Такие Но... У них классные берья на Плесецкого. Надо. Надо. Да. Предлагаю забрать лебедя, короче, и вырвать пару берьев. Сходи, да, сходи, да, он аж а проснулся, смотри. Ты его разбудила. У них прям зеленый перо. Утка, подними голову, пожалуйста. И голубь такой. Ну да, я. Голобь, я утка. Все, прекрасно. Я споткнула красивую ракушку. Э, смотрит. ч Про проснулся это я. <губ> так, а туда что? А Разборки кончились. Там учились. Чего? Чего? Чего? вообще. Вообще Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? собачка. А где вот здесь? Чего? А, а вот тут другие. другие. А -а -а. Она так вверх, но в одном месте. Красиво. А мы посмотрим а пока... на маленьких? Так, подожди. Она... такую лапку она, поставила. готовилась типа, надо? Столу написано видели, да? Не, Лера хотела сказать. Она где-то? Вот тут а там типа, что хочешь? Что надо? Я тебя съем. О, начинается. Как работать с этим телефоном? Помогите. Всем. Да, да, да, да. Да, да. Так ходит. Горку, ну сейчас она опять. А она Мяукает, Мюкает и трется. Ты что ходишь? <laughs> Это зацикленное движение. него нормально, походу. Хорошо, хоть не там ходит, там большой не увидел. Да. О, это Да крях. Тимодель. Да. Тимодель. И ухо так навострило. Хочу погладить. Слушает. Хочу погладить. Пусти. Да я тоже хочу погладить. Их же дома держат. Да, Осторожный да. зверь. Блин, тут такие классные фотосеты могли бы быть Я и говорю, а что... Джон Ли такой Найс И на птиц смотреть На Он Вон камни как раз Наблюдай. Вот вот, вот, вот, Ой, какой же пушок так не угу. трошерит, пушок такой. И вон еще они. Угу. А вот а, это ловишь. А где? А вон горный. Гор, да птица. Орел. Аглан, Англан, Грибы растут на гребленной. грибы? да? То есть у них Валеры маленькие, для армии. Для деляка украсть бы. Ну там другие. А вот они так спокойно сидят, реагируя на звуки других птиц. Ну, они уже привыкшие. А, а угу. так бы они там метались бы сначала. Да я думаю, что изначально когда их сюда посадили. Дети, и... А похер. Ну, они же маленькие, сначала берут, по-моему. А да? а они же просто по себе никогда не спутят. А ну, не падают. после это Это лучшая клетка. Это огромный вольер. Это огромный там что-то очень большое. Там... М -м. Она их вытаскивает для веты. Да, ну, спасибо. Мне надо еще вот этот костюм собирать. Типа, знаешь, ща я проверю, там какие у меня не держатся. Да блин, в Леонардо, да, короче, перья. Мне на костюм нужны перья. Одиннадцать перьев в пачке Двести рублей. Это капец. Такие перья. Ай. Чего это колещи хусты? А, про перья? Да. А все еще про перья. Больная тема. Не, голубины мне не пойдут. подходит к нам. Эй, ты к нам идешь? У него еды нет. Голубь уходи. Голубь и Такой Неподвижный. Только моргает. Uh -huh, он смотрит так. Тебя как зовут котка птица? Класная кошка птица. Ну, понятно. Он выглядит да, как гопник. Да, да, да. Спрятался. <Burner> <давайте> Чещется. Желтый клювик. Торчит. Там. Он второй. Клевище. Вон клетка. Там гнизде сидит такой выглядывает тот который маленький самый похож на обезьянку <как> <как> молодец Света. я понимаю конечно у меня зрение плохое но... довольный такой смотри поддвигнул нет такая маточка я не могу поймать его чтоб спорт да спрятался выходи. Я не успела заснять, как он прям крылья распахнул. Ну, ты, кто? ты пропустил, как он крылья прям размахнул. Воо! выканул. Нифига, он он бегает вот так вот прямо. Ты снимал, Скинешь мне видос потом, как он бегает Да Бешеный Это мы собираемся перед поездом И просто А то забыла, нет, это Потеряла часть косплея Индюшка какая-то О, как Смотрите, какие игры Это я с луком завтра Субтитры вот вот. Большой какой. Вот, а Это я, yeah. Позирует, реально. Ничего, смотрите на меня, <смех> <Бит -пендрежный. Что смех> такое Индюшка тупо есть. большая. Перовые страны такие бриджики. Нифига лапища-то. Такая лапища, такая лапища. Цепкая. Другим 15 килограмм держать на ветке. Высоко сколько усилий на эту лапу надо. Ты такой увесолный ссока. Чеша-то. Что надо? Что уставились? Неден даёте? Нет, не надо. Ну тут короче. О, какой петух необычный с грибкой. Просто вот эти вот эти прикольные.